всем привет привет добро пожаловать на канал я оля я сегодня со очень интересный слайм я считаю что это слайм мороженое он такой яркий красивый я сделала сердечки и также еще э, сюда положила губки э, Здесь такие шарики пенопласта, блески. И этот слайм мне очень нравится, потому что он очень-очень яркий. Но единственное, что очень быстро вся моя красота уходит на дно. И смотрите, какой он у меня красивый. Розовый с белым. Получилось очень нарядно. И сейчас мы с вами его потрогаем. Ребята, у нас получился очень классный слайм. Если вы со мной согласны, то обязательно ставьте лайк этому видео. И также подписывайтесь на мой канал. Смотрите, какой гигантский пузырь у меня получился. Он даже не влезает в ролик. Так что огромное спасибо вам сегодня за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока. пока.